Америка потратит 6 триллионов долларов на спасение своей экономики. Рассматриваем эконом-сегмент длительной аренды, то все окей, да? Половину в рублях, половину в долларах от гугла. Причем вы можете управлять активом дистанционно в интернете. Население стремится в крупные города. На самом деле имеет смысл рассмотреть, пока ипотечная ставка достаточно низкая. Инфляция за последние две недели начала разгоняться. А, нельзя банкротиться, прикиньте, страховые взносы, зарплат снижаются, да? На связи на реймерку территории инвестирования. И сегодня поговорим о мерах поддержки, которые предпринимают государства российско-американские в связи с тем, что происходит сейчас. Мы сейчас находимся в Таиланде, здесь а, ну, в срочном порядке принято решение а, переместиться, перелететь в Россию, потому что отменяют рейсы, получается, закрывают перемещение с завтрашнего дня, будет чрезвычайное положение, то есть идет очень, четко, а, а, очень четкий контроль перемещения и изоляция. Соответственно, все закрыто, за спиной закрыт бассейн. Я удивляюсь, почему до сих пор не закрыли пляж. Соответственно, но в этом видео хотел поговорить не об этом. На самом деле, я не собирался писать видос, но, почитав две полярные новости из Америки и из России после выступления нашего президента, я немножко, как сказать, было ощущение, что как будто мне в руки навалили какашек и сказали, ты реши сам, что с этим дело. Ну, решил покопаться, потому что первое, что объявили в следующей неделе, не рабочий, да, для малого бизнеса. То есть здесь малый бизнес ⁇ это услуги, все закрыли, все страдают, да, нет массажа, не работают рестораны. Вы что, сумасш... Работают аптеки, супермаркеты, крупные закрыты, работает только продовольственность, то закрыто абсолютно все, и для экономики это очень серьезная проблема, и, соответственно правительство Таиланда приняло одну из мер, это выплатить там небольшую, да, условно в размере российских двух зарплат, там, многим, кто занят в этих сферах, просто сделать выплаты, да. Соответственно, очень интересная новость из Америки, что Америка потратит 6 триллионов долларов на спасение своей экономики. То есть они будут покупать облигации, они будут помогать крупным компаниям, Boeing, Chrysler, Ford. То есть тем компаниям, которым реально нужна помощь, которые могут обанкротиться, то есть крупным э, предприятиям банкротства не дадут, кредиты малому бизнесу, э, разовые выплаты семьям, которые пострадали от коронавируса. То Есть есть конкретные меры поддержки и понятные э, в плане того, что фондовый рынок поддержать, крупный бизнес поддержать, если ты мелкий бизнес, то кредиты. да. Соответственно оценивают это в 25% от ВВП, это самый крупный э, пакет поддержки который только был, ну, рассматривался, и он умер за две недели буквально в три раза. Соответственно, здесь мы не будем говорить о каких последствиях, да, то есть все на позитивчике сразу и нефть полетела, и там полетел рынок фондовый, но здесь дело не в этом. Значит, то, что я вот несколько прям, чтобы... То, что произошло в России, да, выставил президент, и вот я просто почитал, первое, что меня немножко, так знаете, заставило разобраться подробнее, это то, что следующая неделя не рабочая, и по факту вот мой бизнес, он а, очень сильно сосредоточен в онлайне, да, там, и у многих людей такая история, а, и без разбора просто говорят, слушайте, а давайте-ка мы сделаем следующую неделю не рабочей, но при этом с сохранением заработной платы. Слушайте, ребят, на мой взгляд, если мы, ну, просто, как бы, если ты даешь... Блин, у нас же нельзя плохо про власть говорить. Короче, ощущение, что тебе немножко какашку руку навалили, оно на самом деле сохраняется, потому что, ну, понятно, что за чей счет сохранение заработной платы бизнес не приносит выручку, но бизнес продолжает нести расходы, да, соответственно, окей, прикольно, да. Все пропало. Соответственно, история номер два. Uh, ну, здесь интересно, на самом деле, это страховые взносы зарплат снижаются. Да? Я просто смотрите, смотрю, это все на контрасте 6 триллионов долларов uh, в экономику американскую. У нас снижение на 15% процентов uh, с 30 до 15 страховых взносов. Uh, если у тебя вдруг на депозите лежат деньги и ты получаешь доход больше миллиона рублей, соответственно, ты будешь с него также платить 15%, до этого на депозит налога не было. Соответственно, если ты вдруг захочешь свои деньги вывести из России в офшор, ты заплатишь 15%. Ну, здесь окей, это может нас не касается, хотя подозреваю, что среди тех, кто смотрит э, это видео, наверняка есть люди, которых и это коснулось. Значит. Э, голосование по конституции перенесли. Теперь тезисы, которые озвучили риа новости, соответственно, давай самые интересные, короче, будем рассматривать, которые выплаты, выплаты, больничные, поддержка. Если у тебя там падение доходов больше чем на 30 тебе делают отсрочку по ипотечным кредитам. Хорошо. Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС. То есть не отменить. А именно, если у тебя есть проблемы, чувак, если вдруг твоя точка в торговом центре по какой-то непонятной или неизвестной причине вдруг стала приносить меньше выручки, он закрыт, понимаешь, и она стала приносить выручки меньше, да, там, на 100% то тебе дадут отсрочку по налогам, да, то есть не отсрочка по аренде в торговом центре, это тоже нужно понимать, хотя здесь есть ощущение, что торговые центры, возможно, ждет такая волна дефолтов, особенно если они достаточно сильно закредитованы. Слушай, но еще момент, если говорить про недвижку, то торговые недвижки бобо прям совсем, Офисные недвижки ББО, посуточные недвижки тоже так себе, да, но при этом если мы рассматриваем эконом-сегмент длительной аренды, то все окей. да. Если мы говорим о производстве востребованном в России, да, которое скорее всего имеет смысл поддерживать, имеет смысл субсидировать и скорее всего сворачивать его так просто никто не будет различные складские площади, это все и длительный аренд. на мой взгляд, не будет изменяться сильно, особенно в эконом-сегменте, то есть мы это видели в 2015 году, это было раньше, то есть по факту, если у тебя есть доходная недвижимость в крупном городе, то при любых раскладах растет экономика или падает, население стремится в крупные города и здесь, на мой взгляд, по крайней мере, я свою стратегию немножко пересматриваю в сторону того что у меня все-таки будет длительная аренда вот у нас был очень крутой пример с апартаментами в Москве и сейчас на самом деле имеет смысл рассмотреть пока ипотечная ставка достаточно низкая и вопрос в том, что это только пока, потому что сейчас мы видим новые новости о том, что инфляция за последние две недели начала разгоняться, и, соответственно, если это так и будет продолжаться, то ЦБ придет повысить ключевую ставку, соответственно, сразу вырастут ипотечный кредит. Поэтому, ребят, если вы вдруг планировали запускать какой-то доходный объект, подумайте об этом прямо сейчас, потому что сейчас, если у вас есть одобрения, и они их пока не отозвали, то есть ждали, что-то будет ЦБ делать со ставкой с ключевой на предыдущем заседании. Да, не стали ничего менять, следующее заседание там по-моему не буду вам врать, но по-моему июнь, если вдруг я ошибся там в комментариях тоже напишите. Я опять же не хочу быть вам достоверным пересказчиком новостей, я просто хочу ну как бы во-первых поделиться своими эмоциями, потому что у меня две контрастные новости ребят, 6 триллионов 13 плацентный налог со вкладов и нерабочая, рабочая неделя, а нерабочая неделя за счет малого бизнеса, Но ну, у меня как-то как это. Ну, окей, вопрос в том, что, наверное, это не все. То есть, две очереди выстроились там, как бы. Сейчас вам навалят, короче, здесь навалили здесь, как бы. В какую очередь бы встать? И, ну, давай, ладно, давай думать о том, что происходит, а да, что делать. Я стратегия первая. Обязательно должны быть доходные активы в твоем портфеле. Мой портфель – это доходная недвижимость под длительную аренду. Доходные дома – Доходные апартаменты, это все пока работает, даже с большой ставкой, когда мы запускали первый доходный проект, ставка была по ипотеке 15 процентов и нормально это все работало. Потом мы ее рефинансировали, скинули и стало еще лучше работать. Соответственно доходные апартаменты пока недвижимость да, относительно рубля не изменилась, то здесь точно нужно понимать, то, что товар а, изменяет свою стоимость всегда относительно другого. Да? Если деньги решевеют, значит все относительно этих денег начинает расти в цене, да, соответственно, когда у тебя есть инвестиция, которая защищает свое тело и при этом ты привлекаешь дешевые деньги от государства, по факту это бесплатная история, поэтому если будут внятные хорошие поддержки на уровне кредитования, там ипотечного, либо понятный инвесторский институт, то здесь все станет сильно проще. Но ну, опять же, это мои домыслы, опять же, рекомендую, если у вас сейчас нет недвижимости в портфеле, обязательно рассмотрите. Вот есть очень классная история с апартами, можете мне написать в Инстаграм, я вам скину дополнительную информацию, если вы вдруг еще это не сделали, если с одобрением тоже есть какие-то сложности, можете также мне написать. Да, у меня в профиле в Инсте есть контакты брокера, который вам может помочь сделать нормальную ставку. Так, активы в интернете, все сидим дома, доходный сайт, ребят. Если у вас нет хотя бы одного доходного сайта, самое время рассмотреть, как это сделать. Также можете мне написать, я вам скину инфу, подборку видео по доходным сайтам, скину ссылку на наш вебинар. Сможете в ближайшее время сходить, изучить и решить для себя подходит вам эта тема или нет, потому что на мой взгляд, когда вы получаете доход 50 на 50, там половину в рублях, половину в долларах от гугла, причем вы можете управлять активом дистанционно в интернете, вы можете его купить быстро, вы можете также быстро продать, мы вам можем помочь это сделать. Соответственно, эти все истории, ну они будут только расти сейчас, потому что внимания в интернет приковано много, люди сидят дома, люди смотрят интернет, люди смотрят YouTube и Самое время задуматься о том, чтобы сделать какой-то свой доходный проект в интернете. Кроме того, подумайте о том, я уже в предыдущем видео про куда инвестировать э, в период э, коронавируса рассказывал о том, что нужно прокачать какой-то навык э, в интернете, если у вас до сих пор этого нет, да? то есть это прямо вот имеет смысл начать э, заниматься. Так, ладно, несколько последних, э, что еще важного и прикольного здесь есть. А, нельзя банкротиться, прикиньте. Короче, если вдруг вы себя хреново чувствуете, то есть, умирать нельзя, вот, короче, такая интересная тоже позиция, на самом деле, но с помощью тоже пока не все понятно, то есть, поручили всем остальным разобраться, сделать поддержки. Ладно, грустить не будем, я возвращаюсь в Россию, буду сидеть на карантине, это очень правильная и серьезная история, не буду контактировать, там, не буду вести там, ну, возможно, будут какие-то онлайн эфиры, если есть какие-то вопросы по этой теме, задавайте их, смело там поговорим об инвестициях, потому что я думаю то, что ну, я за последнюю неделю получил там целую серию вопросов на тему покупать доллар или не покупать, или вообще что делать. И, собственно говоря, если ну, наберем достаточное количество запросов в комментариях под этим видео, можем организовать открытый эфир на следующей неделе и прям все подробно на них поотвечать, поэтому, если это видео было полезным, ставь палец вверх. Пиши в комментариях свой вопрос, на который ты хочешь получить ответ касательно инвестиций. Пиши мне в инстаграме, если тебе нужно конкретное решение в виде инвестирования в готовые апарты, либо какие-то интересные возможности, потому что сейчас очень клевая и интересная история для инвестирования. И всегда будут два типа людей. Первый – это которые просто замирают. В ожидании вдруг это пройдет мимо них, да, и ну, на самом деле не пройдет. И вторые, которые начинают делать слишком много действий и совершают очень много ошибок. И, э, и тем и другим нужен конкретный план. А как быть, э, вот, если что-то меняется. У меня вот на примере. Смотрите, какая история получилась э, с тем же Таиландом. То есть э, вчера мы поехали и продлили еще на 7 дней визу и планировали взять справку в посольстве и посидеть. Но по факту ситуация развивается настолько быстро требует более ну, других действий, да? то есть не нужно бояться совершить ошибки, ты по-любому их совершишь, там где-то переплатил, там вот эта суета, она всегда приводит к потере денег, потому что ты за счет большого количества действий наверняка часть из них будет ошибочной, мы зря сделали визу, да, мы зря сделали там бронирование более длительное, потому что ну смотри у меня еще мы продлили визу, соответственно с 29 перестают летать рейсы на Пхукет, можно вылететь только с Бангкока, а, при этом а, с завтрашнего дня вводится чрезвычайное положение, нельзя перемещаться между провинциями, ну то есть по сути до Бангкока добираться неизвестно как, поэтому как бы когда ты видишь, ну и мы видим, что ситуация вот сразу прямо резко ухудшается, ухудшается, ухудшается, ухудшается, и этом я сегодня видел людей на пляже, которые говорят, слушай, это все фигня, там, от гриппа умирают и так далее, ну ребят, на самом деле… Как бы, если вы пока еще в этой теме не осознаете всей серьезности, есть очень прикольные материалы. Во-первых, на Хабре рекомендую обратить внимание, там есть очень две крутые статьи а, на тему коронавируса. Второе, посмотрите, первый канал выпустил очень прикольные объяснения, как это все выглядит. А, естественно, с российской спецификой, но очень, очень понятно объясняет, почему. Нужно сидеть в карантине, если вы выезжаете откуда-то, допустим, с другой стороны, просто ради тех людей, которые вас окружают, ваши близкие, там, коллеги по работе и так далее. Это на самом деле все нужно делать и там, начать соблюдать элементарную гигиену. Все, там начали про экономику, закончили про коронавирус. Пока-пока.